Стрелки снова сошлись на двенадцати, Загоняя мысли в тупик Проведя параллель между планами и судьбой Невольно паник Родник мой, что не иссякаем, казался и сох, обмелел Оставив на дне лужу грязи, дабы хватило для дел. Когда-то вдохновлялся От сущего пустяка И огнем в глазах создавались миры Но ослабела рука Чернила застывших пальцев И рву в лоскуты То, что прежде являлось зерцалом для недра моей души Я пустой Я разбитый я сломан, пропал из жизни протест Голова, что забита соломой Уже клонится под крест Но я вижу огонь, что льется Прошивает с собой листы Талант еще только куется А силе нет места внутри И я в вас нашел, что растратил Чем сорю, не боясь потерять А чем, моля, лежа в кровати Сились кошмара унять Превозмогая порыв Все брось, смириться с судьбой Я вывожу кропотлину, Пока я пишу я yeah, живой.